дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня у нас с вами дегустация вин прошлого года. Подводим результаты, подводим итоги. Пробовать мы будем два образца белых вин, но не совсем белых. Я потом объясню почему. И одно розовое. Итак, итак смотрите, у меня два образца белых вин, но я вам уже сказала, что не совсем белых. Значит, вот это вино, это смесь супа Гвардова и селе.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 Теперь смотрите, показываю а, все это вам поближе, как раз у нас закатное солнце и в принципе достаточно хорошо виден цвет, единственное, что вино холодное и поэтому здесь небольшая такая а, затуманенность на бокале, сейчас я его протру. Вот, так будет лучше видно. Конечно, я не совсем подготовилась, и здесь у меня нет всего спектра винных бокалов, которые должны быть, и эти винные бокалы, они не совсем подходят под белые вины, но ничего страшного. Я думаю, что это не столь существенно. Значит, что касается цвета, вот это, которое сделано по оранжевому типу, да, вам, может, камера не совсем хорошо передает, но оно несколько темнее. Ну, чуть-чуть просто более золотистый цвет. Антоний Великий же совсем такой вот светленький. Вот попробуем еще вот так. Будет, может быть, лучше видно. Значит, вот это Вардова Супага Селэ. Вот это Антоний Великий по белому способу. Вот, даже я попробовала поставить их рядышком на белом фоне, чтобы вам было лучше видно. Конечно, камера дает более желтый цвет, чем вижу это я. И это вина сделанная абсолютно без какого-либо добавления серы, без каких-либо антиоксидантов, всего остального, без фильтрации. То есть я ничего этого не использую. Единственное, что Антони Великий, я когда делала, я окунала грозди в кипяток. Что это дает? Это разрушает окислительный фермент. И поскольку я его делала полностью по белому способу, то вот я это сделала. Вот с этим образцом вардува супа Сыла я не делала ничего, при том, как я вам уже сказала, оно у нас сбраживало по красному типу. Но со всеми этими образцами вин, и потом мы еще будем смотреть розовое, случилось одно досадное событие. Дело в том, что зимой, когда у нас был сильный мороз, у меня были вина выставлены в бутылях на криостабилизацию на балкон, и пришел сильный мороз, а я не подумала, несмотря на то, что балкон застеклен, что может быть что-то не так. И оно замерзло. Вот эти вина... Они после того, как они перемерзли. Никакого глобального окисления, вот этот Антони Великий, нету. Цвет абсолютно нормальный, характерный для белых вин. Не все белые вина должны быть совсем э, идеально белыми. Ну, в Вордува Супага вообще без каких-либо обработок. Цвет мы видим, да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 сухо, то есть никаких остаточных сахаров там нету, и вкус такой очень э, освежающий, то есть вот эта легкая кислинка, она именно не кислая, она именно освежающая. Конечно, вот такие светлые вина обязательно их надо пить прохладными, потому что как только они начинают нагреваться, они теряют свой такой приятный аромат, но... но... Не сразу с холодильника, то есть вот если вино из холодильника, ему надо немножечко постоять, буквально 5-10 минут при комнатной температуре. Тоже нет у меня, к сожалению, здесь вот термометра, чтобы замерить именно правильную температуру подачи, но это градусов 12, вот так вот, 12-14, тогда вино будет наиболее вкусным.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 ну, запах, повторюсь, свежего винограда, а во вкусе какие-то пряности. Какие именно, ну, сложно сказать, сложно описать, но вкус очень такой приятный, гармоничный. Может быть, проскакивает какая-то легкая нотка зеленого грейпфрута, именно зеленого, но она такая очень тонкая. А теперь переходим к Антонию Великому. Что интересно, вот я его ставлю второй год. Первый год я его делала по красному способу с выдержкой на мезге. Единственное, чем тогда я его несколько подпортила, это дубом. Столько дуба не надо было добавлять и столько на дубе не надо было держать. Ну, было очень интересное вино. Что касается его же изготовления по белому способу, то... Те же тона, которые были вот в прошлогоднем варианте, они, в принципе, и сохранились, но они более мягкие и более округлые. Тогда я рассказывала, что вино в один какой-то момент своего разви развития имело очень ярко выраженный запах Хлебушка, даже не хлеба, а такого батона хорошего, такого жареного батончика. А потом эта нотка округлилась, стала гораздо мягче. Ну вот в какой-то момент она была очень ярко выражена. А если охарактеризовать вообще это вино, на что оно похоже, оно похоже на пиногречо. Очень сильно по вкусу. Что касается вкуса, <laughs> очень сложно описать. Вот на, на что действительно похоже, как бы из винной классики я вам сказала, но вкус у него очень освежающий. Тоже легкая кислинка, легкие ароматы, долгое послевкусие. И вот у образца по белому в какой-то момент его развития тоже были легкие тона вот этой жареной греночки. Но вот сегодня их нету. Абсолютно этого аромата нету, а больше такие фруктовые нотки. Кстати, касательно конкретно вот этого вина, такая маленькая история. Моя мама ну, алкогольные напитки употребляет достаточно редко. По ну, определенным причинам, в том числе и со здоровьем, употребляет их с большой аккуратностью. Ну и, конечно, мама не сказать, что там сильно разбирается в винах. И мама не любит сухие вина, как и многие другие люди, потому что они кислые. И вот вино из Антония Великого это любимое вино моей мамы. Когда мы, вот я привезла образец, она попробовала и говорит: знаешь, вот, вот это мне вкусно, вот такое вино я бы пила. Ну, если мама, мама так сказала, значит, ну, это, это действительно классно, потому что в первую очередь мы вино делаем для себя и для своих близких. И я считаю, что, ну, наверное, это самая лучшая похвала конкретно этому вину. Несмотря на то, что Антоний Великий вообще столовый сорт, тем не менее, вот да, я его использую для приготовления вина. У него очень много сока, у него очень хорошая сокодача. И вот два сезона я делаю. Ну, мне очень нравится Конечно, можно не заморачиваться вот именно сложностями с белым способом, потому что там есть определенные проблемы отпрессовать все это. Можно делать и по красному способу. Единственное, вот я вам уже сказала в начале, когда рассказывала про это вино, что дуба ему не нужно. Это была моя ошибка. Так делать не стоит. А Вот, кстати, знаете, пока рассказывал про Антони Великий, вот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 А сейчас уже явно прослеживается вот тот у нас, например, который ярко чувствуется в селе. Вот сейчас он тоже здесь слышен. Ну и по вкусу оно округляется, оно становится более таким, м -м, богатым по вкусу, более ароматным. Поэтому с прибалтами, когда работаете, то имейте это в виду, это их особенность. Еще такая интересная особенность, ну, светлая вина. У них могут быть проблемы с осветлением. Вот конкретно Антони Великий, он как бы честно говорю осветляется не очень хорошо. Но напомню, что я не использую никаких фильтров. Единственное, что я иногда использую, это желатин. Ну, ну и то, если бы у меня хватало терпения, все это поставить и оставить в покое, может быть оно бы осветлилось само. А что касается прибалтов, в прошлом году я ну вот ставила их белую смесь. Отдельно супагу я ставила закваску. Так вот, закваска из супаги в прошлогодних роликах это есть. Я показывала, те, кто регулярно меня смотрит, об этом знают. Я показывала закваску супаги, и она была кристально прозрачная. Вот, ровно с такой же прозрачностью. И это еще было бродящее сусло. То есть вот супага, она осветляется ну, просто супер. Но ну, а мы теперь с вами переходим к розовому образцу. Вот, смотрите, это розовый образец. Цвет ушел немножко в такой желтоватый. Тоже вы видите его темнее, потому что сейчас уже солнышко, к сожалению, садится. Вот, но цвет такой более желтый, не розовый, не ярко-розовый. О чем это говорит? Напомню, вино перемерзло. И вот розовый образец, он окислился именно в таком варианте, когда цвет меняется. Это происходит окисление. Но позвольте заметить одну такую вещь, что если пройтись по прилавкам магазинов и посмотреть на розовые вина, то такой цвет найти абсолютно не проблема. Таких цветов достаточно много встречается. Но видите, если вот на белые образцы мороз не повлиял и, в принципе, если вы почитаете в интернете информацию про, если вот вино перемерзло, превратилось в лед, а я все плохо. Практика показывает, что не так уж и плохо. Вот, но да, цвет я помню просто <laughs> прошлогоднее, когда я ставила, правда, все вместе, белые и розовые. Это была одна смесь прибалсийских сортов. Там вино было именно такое более ярко-розовое, именно другой оттенок. Запах, запах клубника. Но вот во вкусе все-таки немножко слышится вот этот тон окисления еще моя немножко ошибка это последним бутылкам она стояла в тепле вот ее тоже надо немножко охладить градусов 12-14 именно в таком варианте но она становится приятнее и вкуснее после вкусе присутствуют хлебные нотки а так по вкусу прослеживается вот Запах более яркий, во вкусе оно меньше, М -м -м, клубничка. Но клубничка такая более, скажем так, не свежая, а ближе к вот а, типу варенья пятиминутки. То есть это говорит о том, что вином да, оно стареет. Это действительно так, я этого и не скрываю. Но этому есть причины. Во-первых, вот это вот перемерзание а, сильно дало себе знать. Ну и в принципе такое вино, скорее всего, что лучше выпивать молодым. Такие уваренные вкусы говорят о том, что вино уже, в принципе, отжило свое. Ну, это не значит, что оно плохое, его еще можно выпить, и самое время это сделать, уже дальше держать его не следует. Но вот образец, который предыдущего года, который был уже выпит, когда все вместе смесь ставила, год, еще вот через год вино было вкусное, вино было... Сохраняла полностью свои ароматы, свой цвет. Но вот этим летом мы открыли уже вино, как бы, которому было два года. И уже оно было приблизительно вот такое. Но те люди, которые не знали, что как бы, в принципе вино уже отжило свое, И им показалось оно очень вкусным. Ну, лично я знаю просто, какое оно было в более молодом возрасте, в более молодом возрасте, конечно, оно было вкуснее. Как резюме, ароматные сорта вообще вот год. Хорошо, дальше, ну, как повезет. Может быть, и не стоит их держать. Я думаю, что если бы я попробовала Антоний Великий подержать дольше, то вот он, он постоит. Он постоит, и он будет вкусным, будет развиваться. А вот эти высокоароматные Прибалты белые, розовые, пока под вопросом, то есть вот, ну, год, они точно себя прекрасно чувствуют, и впрочем, чего их сильно долго держать, да, есть у нас вино, можно его и выпивать, и еще такой момент, в прошлом году, в прошлом сезоне я пробовала их использовать в игристые винах. Ставила я тогда с них 15, и даже не чисто с них, а с вторичного вина, сделанного на выжимках этих, этих самых прибалтов. Результат был просто просто вау. Это был такой фруктовый букет, невероятно вкусный, игристый. Ну, вообще классно это мой пузырек был хороший, мягкий, и аромат был замечательный. Я бы сказала, что это шедевр. И я думаю, что в этом сезоне всех вот высокоароматичных прибалтов я их всех как раз таки пущу на пятнаты потому что в таком варианте они просто идеальны получается сногсшибательный напиток в хорошем смысле этого слова. Именно шибательный по вкусу, а не по каким-то там воздействиям на наше сознание. Ну, так еще если побольше распробовать вкус, вот немножко привкусы мадеры идут. Ну, как раз таки этих а, тонов окисления. Ну, что ж, так бывает. Конечно, если бы не было вот этого перемерзлости. Я думаю, что она еще бы постояла. Впрочем, повторюсь, не всегда у нас такие объемы и такие запасы, чтобы все это долго хранить. Есть хороший продукт, и эти хорошие продукты можно его употреблять. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно вас буду держать в курсе, что из каких сортов я буду делать в этом сезоне. Под видео, нажав кнопку еще, оставляю ссылки на другие полезные видео, а также ссылку на каталог наших сортов винограда и награды контакт и до новых встреч!